Всем доброго дня и ночи! Вы снова с нами и сегодня у нас сборка лесенки. Лесенка LS-04. Сборку хотим, как в других видео, перестать бубнить и не показывать именно под звуковой ряд, а просто посмотрите именно сам монтаж, который будет осуществлять один человек. Сборка лесенки заняла у нас в районе 4 часов. Поехали! Всем всего доброго, до свидания, много лайков, комментариев, ждем вас снова.